Здравствуйте! Сегодня нам захотелось испечь пирожки. Мы будем ставить тесто не в как обычно, а будем приготавливать тесто в хлебопечке. Для этого нам понадобятся дрожжи. Две полных малых мерных ложечки берем. Дрожжи сухие я использую, они так удобнее и лучше. Две мерных малых ложки засыпали. Мука. Муки 600 грамм. Мука высшего сорта. Засыпаем муку. 601 грамм. Я допускаю. Плюс-минус. Это небольшое значение. Оно имеет больше или меньше. Вот мы смотрим. 600 грамм. 601 грамм. Теперь будем добавлять другие ингредиенты. На низ сложу сахар сахара ложу. сахара ложу две больших мерных ложки, равномерно их рассыпая по поверхности муки. Теперь соль, соли ложу мало, одну ложечку всего-навсего, маленькую ложечку мерную. вот одна мерная ложка тоже по поверхности муки рассыпаю равномерно нам мешон необходимо добавить растительное масло В растительное масло добавляю 2 столовых ложки и вода воды беру меньше чем на хлеб на хлеб если я беру 430 то тут 370 это получается на 60 грамм меньше вот лью. На ложку. Итак, все необходимые ингредиенты мы сюда положили. Теперь эту форму с мукой и со всеми необходимыми ингредиентами будем ставить в хлебопечку и задавать программу. Итак, ставим в хлебопечку эту форму, закрываем крышку и задаем программу. Программа также остается в основной. Только режим меняем. Режим меняем. 2,20 Можно с изюмом, но это без изюма будет На пирожки 2,20 И включаем старт, и все И через 2,20 тесто наше будет готово Итак, подошло время приготовления теста Тут точно контроля не надо, как над хлебом Вот оно уже выключено И сигнализирует, что тесто готово к применению Сейчас посмотрим, как оно выглядит здесь вот мы видим, как тесто поднялось, рыхленький. Сейчас вымениваем его. И поближе, поблизи. Вот видим, какое хорошее тесто. Сейчас будем его, его вынимать отсюда, из формы. Наливаем в форму, в которой будем выпекать пироги, растительное масло, чтобы пироги не прилипли. Наливаем и растираем. Вот это тесто, которое в хлебопечке, печке так оно хорошо поднялось. И теперь еще доводим на столе. Вот так все тесто мы распределили на количество пирогов, каких мы хотим иметь. Берем скалку, скалку смазываем растительным маслом и раскатываем. Раскатали. Берем необходимую начинку для пирога и накладываем ее на лепешку, в данном случае это обжаренная капуста с морковью. Концы лепешки плотно прижимаем между собой пальцами, переворачиваем швом вниз на лист, в котором будут выпекаться пироги. И так продолжаем всю технологию первому пирогу слепленному, весь процесс слепливания их, и как мы видим, все пироги теперь мы слепили. Данное тесто, которое было приготовлено для выпечки пирогов, использовано. Теперь даем этим пирожкам постоять около 20 минут. Накрываем его полотенцем и так оно будет стоять около 20 минут. Вот прошло уже 20 минут и теперь смотрим, как они хорошо поднялись. Теперь их можно закладывать и на выпечку. Теперь закрываем дверь. Ставим температуру 170-180 градусов и где-то около 40 минут. Так они должны выпекаться. Теперь будем ждать, когда они испекутся. Сейчас посмотрим. Хорошо, что дверь стеклянная и все видно. Видим, как они поджарились. Можно выключать и вынимать данные пирожки. Прошло где-то около 40 минут. Так вынимаем пирожки. Берем припадки и вынимаем, а то очень горячо в духовке. Вот так выглядят наши пирожки с капустой. Эти пирожки постные. Сейчас будем вынимать, разделяя их между собой и пить чай с ними. Приятного аппетита! С вами был канал Делаем Сами Делаем Лучше. Кто желает получать известия о добавленных мною новых видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю успеха и удачи. Всего доброго. До свидания.